Это походу чья-то рулетка делала, потому ну, что его ебенило. Здравствуйте. Дава. Как было? Нихуя говорят, говорю у тебя там в харовы. Ну да немножко есть. А у тебя что сзади? А у меня тоже, блять, харовы. Покормал и закрыл, да. Ха-ха. Че показать тебе сейчас, что там за забокрывал? Интересно. Кому интересно? интересно. Тебе интересно? Загадочно представляешь, сзади что. А, я. Да. а для кого ты интересуешься вообще? Для себя. Для себя. О, ну ладно, ну хуй с ним. Сейчас покажу. А там нихуя не надо. Ну просто, блядь, просто внимание, нихуя, да. Интерьер повесил. Ну да, ну, ну просто, блядь, охунь. Ну ремонта нет, я сейчас мастерской, нахуй, блядь, сижу. А, понял, да. короче, мне, мне тут, нахуй, подогнали вот такой вот кресло, ты понял, короче, охунь. Ну да. Прям царская. А прям она, она, она, надо же его облотворить. Mm. А, да, вольжешь. Ракета, вот она. Один? Или рядом с то еще есть? Нет, со мной рядом с дружищем сидит. А мы все ночью. Мы всю ночь, нахуй, блядь, хуярим. А о чем он не заходит сюда? Не показывает себя? Куда зайти, нахуй? На меня, может, он на клинке ко мне, блядь, присадит. Утро доброе, утро доброе, Че, откуда будете? С какого города? Город Луганск. О чем общаетесь тут? Обо всем вообще. Любую тему затронешь. Что думаете mm -hmm. про Украину? Как мне заебал этот нахуй, блять, Вопрос я тебе отвечаю, блядь. Прям пиздец, ну не ваше, хочется вообще, ваше, вообще ваше, нахуй. Ваше, украины бивчный закинчилось закинчилась. Э, сильно ли бомбили вас украины Украине? Донец. Когда? Вчера. С 2014 -го года, да, 2022 -го года. <свист> все, все, все, нормально, блядь. Разве, блядь, все, все запомнишь? Ты, понимаешь? Ну все. так приблизительно. Было да, ли, не, не бомбежка, нет, нет, нет, Убивали, и мне это Ты мне на -на -на назови, например, блядь, якую там дату в какую-то, нахуй. <свист> я я не тебе не скажу, знаю. нахуй, бомбили или не бомбили. Я ну, просто блядь. спрашиваю вообще. Бомбили они или нет? А, просто украинцы а, а, говорят, а, слушай, бомбили. не бомбили. Ну слышишь, ну, ну, ты просто задал вопрос, Дима, потому что сильно бомбили или нет? А как, а как можно бомбить не сильно? Нет, вообще бомбили вас или нет? Ну, меня бомбили. Ну, в 2014 году самолеты прилетали, бомбили, а вот их самолеты сбивали тут у нас на территории. И они говорят, что они нас не бомбили, это пиздец, все. Понятно, понятно. Ну и, и, ну, и вот, буквально, вот буквально два дня назад, нахуй, прилетел, а вот по центру, ты понимаешь, площади, блять, нашей, блять, два Хаймерса, нахуй, блять. Так по ком они стреляли вообще? Я ебую, вот это, там вообще не было, блять. Тут были одни шахтеры, понимаешь, 14-го тут никакой армии российской не было. По ком они стреляли? По, по мирным жителям. Ну, нет, они они все... шахтизят, что они не бомбили, так похуй хуйну в руки, нахуй, блядь, после посвезут нахуй, нахуй. Понятно, понятно. Ну и чё? Ясно, я вас услышал. Просто интересно. Ясно, я, ясность внес. Да, да. Вот. Вдруг ваш хорошо объяснил, сказал, как, что... Даже не флаг, а в хуй в руки и последут нахуй дросят. <связывая> вот он, блядь, нахуй. Байден или кому там, они дросят там. <связывая> <связывая> Ладно, давайте, удачи вам. Давайте. Давай. давай. Давайте, нам не